Всем привет! С вами снова Маша Странная, и это опять рубрика странных штук. Сегодня мы будем создавать куклу Панку. Она же еще называется деревянная обрядовая кукла. Наверняка вы слышали про поморских коней и птичек всяких разных. Я здесь прикреплю где-нибудь картиночки, ну и покажу заодно и куклу Панок. Добро пожаловать в мой склад древесин. Это я все заготовила летом уже высохло давно, можно работать. Вот это мне привезли в подарок. Так с ними еще ничего не сделала. Но вообще можно, можно много чего интересного сделать. Вот с этим особенно. Эпоксидкой, например, залить. Ну, в общем, с этим я буду думать. Но нам для нашей куклы Панки нужна будет... Я, конечно, не знаю. Вот, не что-то типа такого. Да. Наверное, я ее и возьму. Короче, отложу пока вот эту. Посмотрим, что у меня тут еще есть. Есть вообще вот такая отложим так ну вот такой типа такого полежка надо бы расколоть тогда на две части а может быть и не надо есть еще вот такой вариант тут как бы уже лицо выбирать А это как чубчик можно оставить. Ещё, ладно, тоже возьмем. Так. Здесь уже вообще вон профиль какой-то даже виден. А мы будем вот из такого полежка. Я его собрала где-то у нас в парке здесь, оно уже высохло 100 лет назад. Надеюсь, резаться будет нормально. Но на самом деле здесь какой-то супер-пупер резьбы не будет, потому что кукла примитивная на самом деле. И состоит из трех частей, там даже черт лица особо не будет. Но я посмотрю на самом деле, как пойдет. Если будет хорошо резаться, то я все-таки прорежу. Я не буду делать копию какой-то из куколок, я сейчас быстренько накидаю свой вариант, который я в этой деревяшке вот уже увидела, и мне хочется его выполнить. Вот, Ну и посмотрим. Куколка будет примитивная, да, и, но мне очень хочется почему-то вырезать именно панку. Все их наделяют, конечно, всякими магическими свойствами, но я все-таки верю, что они больше как обереги служат ну или может быть идолы немножко ну, в общем вообще эти куклы покрыты тайной их вообще про возникновение зачем они были сделаны и прочее прочее прочее на самом деле достоверной информации по этому поводу нет но мы рискнем и сделаем себе паночку я даже не знаю что это за дерево кто-нибудь знает что это что это? Типа топали, наверное, что-то. Короче, я не знаю, что за дерево. Я в этом не особо разбираюсь, особенно в таком сухом виде, не виде листвы. Ладно. Что я хочу? Вот у меня есть, значит, тельце. Тельце мы оставим, значит, но купанок нет. Априори их нет. А все потому, что если вдруг они оживут, не, чтобы не убежать. Поэтому моей куклы тоже, если она вдруг нам... намылится куда-нибудь, свинтить, ножик не будет. Ну, какое-то такое одеяние, наверное. Покаты плечи. Вот, а голова... Здесь у меня не хочу терять очень много... Понятно, что я это все отпилю к чертям. Э -э -э хочу оставить... Такие... Немножко будет запрокинута голова, и в то же время хочется оставить за длинная даже не знаю может быть может быть вот так что-нибудь хочется чего-то необычного ну такие не уши это будут это такие хреновины не знаю вот политику потом мы разберемся что там как буду делать не буду это уже по ходу резьбы решим и еще хочу сделать потом орнаменты какие-нибудь нанести. Ну, такие произвольные. Не буду я особо как бы прицепляться ни к какой из культур. Что-то от себя просто туда, не знаю, что-нибудь выжгу. В общем, Но это, ну, это уже будет потом. Ладно, приступаем. В общем, готов. Так, чем я буду резать? Кстати, вот у меня еще ждет такая вот голова. Ждет своей очереди. У нас на самом деле будет тело, будет шарнирная кукла. Но надо просто мне взяться за это дело. Так, ну, как всегда, вот такой нож от Сергея Белова это вот прям сто процентов им буду снимать много материала ну конечно же вот этот тоже он же а я вообще в принципе по ходу всеми его ножами и буду работать защита конечно же без перчатки я не режу потому что ну потому что это я так, на Сейчас нам надо определиться, какая она будет. Не хочу. Уберу этот сучок. Или оставить? Как вам такая куколка? Нет, ладно. уберем. Сучок убираем. А здесь у меня сейчас прорисуем. Если это ворот капюшона, как бы... Здесь вот где-нибудь лоб. И вот наши вот эти вот рога а ля уши. Вот. вот так вот надо отпилить. Сейчас пойду вот этот пилю. Вот это отпилю. Надо бы попробовать так, чтобы она стояла. Отпилила. Штучок. Сейчас немножко надо зачистить вообще кору снять и посмотреть насколько здесь вот далеко от трещины я смотрю насколько все плохо в общем посмотрим Сейчас немножко подправлю нож все-таки нравится резать вот из таких деревяшек, а не из заготовки купленной в магазине. ну вот не знаю как-то с этим больше что ли связи такой прогресс я включила чтобы показать у кого есть проблемы с трещинами то им конечно лучше не смотреть это потому что здесь вот идет по всем по всему периметру трещина и я ее оставлю то есть я буду делать по трещине я не буду выкидывать такой классный кусочек дерева потому что здесь есть трещина она там была до меня и как бы тут и останется вот при желании можно все залить эпоксидкой, но я этого тоже делать не буду. Оставлю так, как есть. Продолжаем. получилось я немножко доработала дремелем будем мы конечно же морить но прежде чем морить я хочу Сейчас поближе покажу я хочу немножко нанести узора карандашом намечу и собственным выжигателем это все дело выжечь Рисунок возьму произвольный, вообще вот сейчас вот буду смотреть, и что придет, то придет, то и нарисуем. Ну, раз вот здесь вот так много места, надо вот здесь вот по-любому что-то и в лоб полепить. А что... Все осталось нам выжечь рисунок и будем орить. На водной основе орех получится такой практически черный, немножко фиолетовый надает. Так ну вот оставляем на часик на пол сохнуть, потом еще пару слоев. Ну что ж, высохла наша заготовочка. -то, она практически черная. Собственно, нам осталось покрыть маслом. Я использую b 3 масло для столешниц. Без цвета. Он достаточно быстро сохнет. Буквально на следующий день уже масло впитается. Она практически незаметно. Все, оставляем впитываться масло. А впитается более-менее, покажу результат поближе. Ну что, друзья, вот и получилась моя панка. Такая вот интересная, стильная, модная я уже готов, подготовила, выставила фон, и сейчас буду ее фотографировать для инстаграма. Вот такая барышня получилась у меня. Смотрите, насколько сучки имеют значение. Правда, вот из-за сучка она получилась такая грустняшка. С трещинками. Такая вот аутентичная, классная. Паночка. не знаю я довольна мне прям очень понравилось их резать это никуда не уйдет она останется у меня так как первые созданные мной вещи всегда остаются в моей коллекции творений и она дополнит их ряд но спасибо за просмотр встретимся в следующем видео пожалуйста ставьте лайки комментируйте может быть есть какие-то пожелания всем пока